На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Осифа Сталина. По словам председателя Художественного совета по строительству храма Протеерея Леонида Калинина с Путиным и Шойгу, их появление на мозаике не согласовывалось. Изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей является традицией, заявил РБК, настоятель главного храма вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан. Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий – присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства, сказал Стефан. О начале строительства главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом мира, уступая храму Христа Спасителя 103 метра и Исаакевскому собору 101,5 метра. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.